я в ней жила. В ней всегда было мрачно и темно, поэтому я плохо вижу. Хай, ты на канале Magic Family. Меня зовут Софи, а это мой брат Эйван. Я сам скажу Софи. Ну, ладно, ладно, говорить, а я Эйван и ее брат. Подписывайся на наш канал. У нас тут много разных питомцев. А еще мы наконец-то придумали, как разделить видео. Видео, в которых мы вместе с Аней, Аня будет на картинках к видео. А если в видео только питомцы, то на картинке только питомцы. То есть все истории с животными теперь выходят с картинками животных. А вообще они забыли сказать, что я Юми. Они говорят, что я щенок. Но я на самом деле покемон Юмичу, а еще у меня есть приемная мама по имени Мифа. я появилась позже нее и она все время грустит. Да Мишу Аня спасла в ветклинике когда ее хотели усыпить хозяева. Мы с Софи научили ее говорить и потом я даже женился на ней. У меня не может быть детей и мы удочерили Юми. Может быть мы все таки ее спросим, ведь Аня очень заботится о ней. Но она все равно плачет. Да, Миша в постоянной депрессии и мы не знаем почему. И нам тоже всем от этого грустно, ведь мы так стараемся для нее. Я не хочу об этом говорить. Вот видите, она не хочет вказывать. Расскажи нам ну, Миша, ну мы все хотим тебе помочь. Да, мы все хотим и наши подписчики даже придумали тег. Миша жизнь. Чего мы только не перепробовали. Все перепробовали. Но меня не покидают эти жуткие воспоминания. Но моя приемная мама Миша не рассказывает. Не рассказывает какие же это воспоминания. Какие воспоминания ее не покидают. Я хочу чтобы она тоже стала покемоном, как я. Но у меня не получается вот, я, я, я не хочу быть покемоном, я хочу все забыть, но не могу. Я даже пыталась развеселить Мишу танцами и научить ее стоять на задних лапах как я. А я дарил ей подарки, но ей было все равно. Я решила, я отдам ей самое дорогое, свою тетку утку. Ты уверена Юми? Не трогай тетя Софи сам. Вот тебе Миша. Это тетка утка. Не отдавай Юми. Отстань. Это я должна решить. Я решаю отдать или не отдавать. Ты была мне до вага, тетка утка, мне она не нужна. Эх, что же нам делать? Я не знаю братик. Миш, может быть все таки ты расскажешь свою историю хотя бы нашим подписчикам, хотя бы ради них, если не можешь рассказать нам. Ладно, я, я, я попробую ради вас всех. Мы обещаем, что будем добрыми и не будем подшучивать. И выслушаем тебя внимательно, и наши подписчики тебя поддержат. Я, я, я попробую. Давай Миш, начинай свою историю.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 Я надеюсь у нас получится помочь Миши. У нас получится. Мы обязательно будем стараться. Ребята, поставьте лайк, поддержите Мишу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за Мишной жизнью. Это же такая кнопочка подписаться внизу. И любите своих собак. Иначе я не знаю, что я с вами сделаю. Я вас, если будете обижать собак, порву на части. Я ведь покемон. Если ты не редиско, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. ля смотри-ся. смотри-ся. смотри-ся. По-моему, мы запороли песню. Не уж.